Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 5 и настройку Wi-Fi сети. Для настройки соединения Wi-Fi сети на кассовом аппарате Vator 5 необходимо войти в настройки кассового аппарата, выбрать Wi-Fi. Выбрать из списка сетей необходимую вам. Ввести пароль этой сети.